Героиней нового выпуска шоу У Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» стала известная певица и актриса Анастасия Макеева. В откровенном интервью женщина рассказала о своем горячем желании стать матерью. По словам Насти, она неоднократно делала ЭКО, но все попытки забеременеть оказались неудачными. Тем не менее артистка не теряет надежду родить ребенка и собирается вновь сделать дорогостоящую операцию. Кроме того, Настя говорит, что если что, есть возможность воспользоваться услугами суррогатной мамы, как это в свое время сделала Анастасия Заворотнюк, мечтавшая подарить молодому мужу Петру Чернышеву наследника. Думала о сормаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство. Но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще, говорит Макеева. Напомним, вскоре после рождения дочки Милы, которая появилась на свет в октябре 2020 года, у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Почти два года актриса борется со страшной болезнью. В последнее время она не появляется на публике, а родственники не дают никакой информации о ее состоянии.